Коллеги, давайте начнем. Приветствую еще всех подсоединившихся к нашему вебинару людей. Представьте, меня зовут Юрий Якушин. Сегодня я вам буду рассказывать про интеграцию видеоконференц-систем eolink и конференц-систем ITC. Собственно, что это такое, какие плюсы есть у данного решения. Вот. И... Какие особенности? Начнем рассказ про оборудование Ялинг. Надеюсь, многие зазнают, что Ялинг ⁇ это компания, которая производит не только IP-телефоны, но также и видеоконференц-системы. У них уже достаточно большой парк групповых терминалов, так и индивидуальных устройств, как аппаратных, так и программных. Также ну, немножко анонсирую, или насколько я знаю, уже рассказывали мои коллеги, но летом у нас выходит а, новая линейка видеотерминалов, там будет примерно 3-4 устройства. Вот. А, достаточно очень интересные модели, а, как, как точка у нас появится информация, мы про них расскажем, но сегодня в конкретном вебинаре мы на самом деле будем рассматривать всего один терминал, а именно терминал, который предназначен для интеграционных рейней, а именно VC-880. Он у нас здесь находится на слайде в правом верхнем углу. Собственно, давайте его рассмотрим более подробно. А, слева вы можете увидеть его фотографии, как с лицевой стороны, так и с обратной стороны. Это первый а, кодек а, Ялинка именно для интеграционных решений. А, как вы можете видеть, а, в отличие от других терминалов, у него нет встроенной камеры. То есть это чисто кодек, к которому можно подключить как камеру Ялинка. И о ней мы поговорим чуть позднее. На следующем слайде будет как раз камера Ялинка так и, например, можно подключить сторонние камеры, у которых есть HDMI-выход. Вы можете посмотреть внизу на обратной стороне, ну, на задней панели терминала, есть слева HDMI, он такой выделен в синей окантовке. Как раз в этот HDMI-разъем можно подключить какую-то стороннюю камеру, либо, например, она уже может быть установлена, уже приобретена, например, клиентом. И чтобы новый не покупать, не тратить дополнительные деньги, можно подключить к ней камеру. Либо, например, сценарий может быть, когда у вас уже приобретены несколько камер, ставится видеоматрица, и уже на видеоматрице вы выбираете, как будут отображаться много камер, которые подаются уже в терминал E-Link VC 880. Также этот терминал он поддерживает возможность проведения многоточных Конференций, то есть у него есть встроенный MCU. А именно, так же как и на VC800, у него есть лицензия на 8, 16 и 24 точки. По умолчанию терминал может делать только один видеовызов, ну или принимать. То есть видеовызов многоточка, она активируется именно лицензиями. Камер Ялинка который называется VCC22, к нему можно подключить до 9 рук. И для этого не требуется никакие видеоматрицы, для этого требуется обычный PUE-коммутатор неуправляемый. На следующем слайде чуть подробнее о схеме подключения мы поговорим. Про возможность подключения сторонней камеры тоже рассказал. Можно, в принципе, сделать сценарий, когда будет использоваться и сторонняя камера, и камера E-Link. Но общее количество камер не превышает 9 штук. Также у этого терминала есть два видеовыхода HDMI. Это делается для того, чтобы на одном экране у вас были лица, ну, головы людей, скажем так, а на отдельном экране у вас на весь экран выводилась презентация либо контент, передаваемый в конференциях. В самом терминале нету разъемов для подачи проводного контента. Для этого используется выносной, выносная коробка, называется она VCH50, для передачи проводного контента. Эта коробка соединяется с терминалом при помощи Ethernet кабеля, и вы ее выносите, эту коробку, на стол, либо под стол прячете, и уже оттуда HD-кабелем, либо MiniPlay ми портом, вы выводите этот шнурок, кабель, непосредственно к устройству, которое должно подать этот контент. Это гораздо удобнее и практичнее, нежели тянуть эти два кабеля непосредственно до терминала, который находится в, ну, обычно где-то в серверной, в стойке, но никак не в помещении. Также данное решение, данный терминал поддержит беспроводную передачу контента. Они вы можете более подробно посмотреть в записях. в ну, обычном мы рассказывали об этом, ну, в нашей общей презентации об оборудовании E-Link. Очень удобное решение. Мы у себя в компании везде этим пользуемся. Гораздо удобнее, нежели через весь стол прокидывать кабели. Также есть пару RCA-разъемов для подачи звука со сторонних аудиосистем. Как раз таки будем дальше рассматривать именно подключение со сторонними, ну и в нашем случае с нашими аудиосистемами. Терминал поддерживает передачу видео максимум Full HD 60 кадров, и контент передается в максимальном качестве, это 1080p. 30 кадров. 4К у нас пока ни один из терминалов не поддерживает. Вот. У нас максимальное качество это Full HD. Также поддерживает 265 кодек. 265 кодек работает только в режиме точка -точка", То есть в рамках одного видеовызова. Если у вас многоточная конференция собирается на терминале, то там и будет использоваться видеокодек 264 High Profile. Напоминаю, что 265 кодек... Он позволяет два раза экономить полосу пропускания по сравнению с 264 кодеком. Вижу, что уже начинают идти вопросы. Дмитрий, к сожалению, не помню, как зовут, Быстров спрашивает: в 19 он планирует. Видимо, вопрос имеется в том, что терминал, который будет сточного исполнения. Я хочу отметить, что ic 880 не имеет крепления в стойку, то есть для того, чтобы его развернуть в серверном шкафу, нужна полочка, на которой он будет лежать, либо его можно просто сверху на какое-нибудь другое устройство, на какой-нибудь по -E коммутатор положить, он оттуда не съедет. Как раз один из новых терминалов, который будет анонсирован летом, он уже как раз-таки будет с точного исполнения, немножко такая... Забыл слово. В общем, заранее предоставленная информация. Владимир Кирного спрашивает, как реализуется беспроводная передача контента, если кодек в другом помещении? Да, вот мне подск... подсказывает инсайдерская информация. Да, благодарю, Андрей. Если в другом помещении, работает это через USB, то есть фактически вам нужно USB-свисток, который там подключается в терминал, его вытащить в в помещении, где и будут находиться непосредственно люди, которые будут передавать помещение. Собственно, вот вся, вся идея или решение, которое нужно сделать. Единственное, что через USB там э, достаточно сильные потери, так как по USB всего 5 вольт передается, надо э, приобретать удлинитель, который э, ну, позволит данную длину, нужную вам длину, обеспечить. Мы как-то у себя в офисе покупали и проверяли 10-метровый USB-удренитель. Вот он у нас там не заработал. Вот. Работает не по местным Wi-Fi сетям. Владимир Кирного спрашивает. Работает по выделенным сетям, поэтому, ну, по своей собственной, непосредственно по точке доступа. Вот. Поэтому вот. Давайте перейдем дальше. Камера. Uh, у нас есть на данный момент всего одна камера, называется на e link VCC22. Uh, в корпусе она выполнена от VC800 терминала. Если кто-то его в руках держал, то корпус у них идентичный, у них отличается только uh, на задней панели к камеры uh, разъемами. Uh, оптика у них одинаковая, то есть камера имеет, во-первых, она PTZ. Она крутится на плюс-минус 100 градусов, и угол обзора у нее 70 градусов. То есть если ее расположить достаточно как человек, ну, к столу, то <coughs> может не охватить людей, которые сидят ну, максимально близко к камере. Поэтому они обычно стоят на некотором отдалении от участников. 12-кратный оптический зум, ну, достаточно стандартная значение оптического зума для подобного решения. Камера питается по ПОЕ, у нее нет блока питания, то есть не требуется независимое питание ну там от сети 220 вольт. Это позволяет, во-первых, экономить на линиях, меньше кабелей тянуть до камеры. Ну, и, и также по этому кабелю, изернетовскому, терминал соединяется с камерой. Картинку она позволяет передавать Full HD 60 кадров. Помимо VC880 данная камера может работать и с VC800. Также у этой камеры присутствует ИК-приемник, то есть тело у нас находится в серверной, а камера она находится непосредственно в той комнате, где сидят люди. При помощи пульта ДУ вы направляете на камеру и, соответственно, управляете терминалом при помощи этой камеры. Если у вас многокамерное решение из VC22, то вы можете в любую камеру управлять, и они все будут работать. Также эта камера оснащена HDMI-выходом. HDMI-выход работает на камере всегда. Во время конференции, если у вас... Ну, или в режиме ожидания, либо во время конференции, когда не передается и не принимается контент... Конференции, там всегда передается заглушка, там такая картинка э, достаточно красивая, вот. Но как только в конференции начинается передача контента, то э, этот контент начинает вводиться на HDMI разъем камеры. И, соответственно, для чего это сделано? Эти, представим, что может быть большой актовый зал где сидят много людей. И задних рядов, допустим, неудобно смотреть, или, ну да, скорее всего, неудобно смотреть вперед. Где-то там вдалеке есть экран. Мы можем экран с контентом расположить сбоку от сидящих, либо на колоннах, либо на мобильных стойках. И для этих людей по бокам будут транслироваться передаваемый в конференции контент. Ну, там, выступающего. Вот. Также эта камера может управляться по пресетам. Как раз-таки эти пресеты, они будут нам нужны во время э, интеграции с аудиоконференц-системами. Давайте посмотрим вопросы. Андрей, спрашивает, что выводится на дисплей, контент или собеседники? А, ну, как раз-таки уже ответил Андрей на этот вопрос. Что у нас выводится? Кстати, хочу сказать, на слайде, внизу слева, цены зеленые, это рекомендованные розничные цены. Вот, их вы можете увидеть в рублях на нашем сайте, на сайте apimatica.ru. Ну, партнерские цены вы можете узнать у вашего персонального менеджера. По поводу подключения, как раз киос-сценарий, про который я рассказывал, по поводу актового зала. Uh, у терминала E-Link есть специальный uh, Ethernet-разъем для подключения аксессуаров, и камеры. Но разъем один, а камер может быть 9. Uh, для того, чтобы эти камеры, во-первых, и запитать, и подключить, нам нужно uh, использовать обычный OE-коммутатор. Uh, неуправляемый, изолирован от локальной сети, uh, это обязательно либо, например, вы можете использовать управляемый, но тогда как-то в lan его ограничить, потому что э, терминал для этих камер создает собственную локальную сеть. Э, чтобы у вас не было проблем, вот, ну, мы зачастую рекомендуем именно просто обычный неуправляемый ПУЕ-коммутатор. Мы также ими продаем э, коммутатор от компании Vitec по очень доступным ценам. Если, например, нам достаточно одной всего камеры, то сам терминал может запитать эту камеру, с дистанции до 100 метров питание передается. вот Терминал сам автоматически их обнаружит при включении, то есть не нужно никаких дополнительных настроек делать. Единственное, что важно, это должна быть одна версия программного обеспечения. Если у вас по какой-то причине камера и терминал друг друга не увидели, значит одно из этих устройств нужно обновить. До актуальной версии, ну, скорее всего, это будет камерой. А, терминал фор может формировать а, раскладки из этих камер, а, а именно 1 плюс N – это когда одно изображение большое, и n количество камер вокруг него а, маленькое. А обычно это раскладка 1 плюс 7. А также есть мозаика или плитка, когда все камеры одинакового размера. Ну и поэтому максимальное значение у нас камеры их 9. То есть максимальная раскладка 3 плюс 3. И можно одну конкретную камеру вывести на весь экран. Андрей спрашивает: у камер есть веб-интерфейс? У камер веб-интерфейса нет. Веб-интерфейс для настройки есть только у терминала. У vc 800 либо у VC880. Вот как происходит подключение. Здесь в качестве примера стоит vc 800 терминал, но никакой разницы в этом нету. Вот есть специальный изожнет-разъем, про который я говорил, VCH-хаб. К нему подключается PUE-коммутатор. Если нам не нужен проводной контент, то мы можем избавиться от VCH50. Он просто убирается из этой схемы, и вы соединяете с PUE-коммутатором. Главный критерий, то, чтобы при выборе по уе коммутатора что он мог бы на порт выдать достаточное количества питания для камеры, она потребляет порядка 15 Вт для своей работы. Собственно, вот все требования. Достаточно все плохо, по ПУЕ-коммутаторы у нас сейчас стоят достаточно демократичных цен, вот, поэтому каких-то проблем или высоких цен не стоит же ожидать. Ну вот, собственно, переходим к интеграционным решениям. У Ялинка есть в портфеле аксессуары к видео проводных и беспроводных микрофонов, но они все направленные, и не все задачи могут выполнить. Во-первых, наши терминалы не поддерживают наведение говорящего, так называемый voice tracking, когда в комнате сидит человек, начинает говорить, то камера и терминал не могут определить его а, по голосу. Ну, нет таких микрофонных систем. Вот. Но терминал умеет работать по пресетам. И как раз в этих сценариях используются конгресс-системы, когда по нажатию на микрофон. Ну, у каждого человека стоит по микрофону на гусиной шее, при нажатии на этот микрофон фактически включается пресет на камере. Во-первых, это избавляет от проблемы, когда у нас один кто-то выступает а рядом или там с другого конца кабинета кто-то чихнул, кашлянул, либо издал какой-то звук, и камера сразу же на него навелась. То есть здесь конкретно кто выступает, на него камера повернулась, и никого другого больше не видно. Более такая стабильное решение. Так вот, какие требования, во-первых, есть при интеграции? Во-первых, у клиента может быть уже своя какая-то аудиосистема. Мы как раз и будем рассматривать второй случай, только который с использованием... Конгресс-системы. В этих системах используются там, микшерные пульты, усилители, достаточно большой парк оборудования дополнительного, там, колонки, система звукоусиления. Также используется система управления. Мы сейчас будем как раз рассматривать два сценария использования сторонней системы аудиосистемы и системы ITC. Главное их отличие в том, что при использовании сторонней какой-то аудиосистемы нам нужна система управления Crestron или IMX, которая будет непосредственно управлять и аудиосистемой, и терминалом EOLINK, и связывать их, чтобы они вместе работали. Crestron и IMX достаточно дорогие. Решение их, помимо того, что надо купить, еще и нужно их настроить, то есть заплатить деньги еще и инженеру, который это сделает. А, с ITC такой проблемы нету. Сам аудиоконтроллер, контроллер а, конференц-системы, уже имеет встроенную поддержку работы с терминалом, и вы не тратите дополнительные деньги. Также... В переговорной комнате может понадобиться и мультикамерное решение, ну или многокамерное решение, когда одна камера снимает а, человека на трибуне, который выступает, а также общий план помещения. Ну и также одно из основных требований – это как раз-таки отслеживание говорящего. Но в нашем случае это будет, что камера следить, следить за спикером не может, она будет водиться по активации конкретного микрофона. А, вот как выглядит общая схема, а, скажем так, самая небольшая, самая простая схема, а, где не будет наведения на говорящего. То есть это, например, как а, подключить терминал Ялинка в систему, где а, просто уже есть своя микрофонная система, есть своя система вывода звука. Мы просто покупаем терминал e-link через RCA, через 3,5-мм разъемы, соединяемся с микшерным пультом, либо можно напрямую с микрофонными системами и с системами звукоусиления. И, соответственно, работаем. У нас есть терминалы, которые поставляются как с e-link микрофонами, так же и с Ой, и также чисто терминал с камерой либо без, и без микрофонных систем, как раз для таких случаев, когда уже имеется своя аудиосистема, вот вопрос уже есть от быстрого эхоподавления. Аппаратно со стороны курсники VC880 на себя взять может, при активации на терминале. Если мы говорим о весе 800 там будут 3,5-мм разъемы, джеки. Если мы говорим о vc 880 то это будет РЦА. Как только вы туда подключите, вы можете включить функцию АЕК, ну, включить либо выключить функцию АЕК на этих разъемах. Вот. Так что функция эхоподавления на разъемах есть, именно на терминалах Ялинка. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Интеграция с сторонними многокамерными решениями. Ну вот как раз-таки тот случай, когда мы на терминале VC880 через HDMI разъем получаем видео от ну, матричного коммутатора. То есть к матричному коммутатору подключаются сторонние ПТЗ камеры. Uh, система управления управляет картинкой, которая будет передаваться на uh, терминал Ялинка. Ну и также у нас терминалы поддерживают uh, управление. Uh, через API у терминалов Ялинка есть документ API, который описывает, как они могут управляться со сторонними системами. Там также как включение пресетов, поворачиванием камеры. Вот, там целый документ, который это все расписывает. Собственно, вот один из сценариев здесь описан в виде схемы. Вот текстом описано вообще, как этот сценарий работает. Видеоматрица передает видеосигнал от PTZ-камер. Терминал не умеет управлять этими камерами. То есть при использовании пульта ДУ вы управляете только самим терминалом, его какими-то настройками, вызовом, ответом на вызов, передачей контента. А непосредственно формированием видеоизображения форми... занимается именно видеоматрица или Кристрон, э, который может управлять этой видеоматрицей. Кристрон э, управляет при помощи протокола API. Он по умолчанию активен, вот, можно им взаимодействовать. Терминал Яринг поддержит управление API как по сети, через Ethernet, так же и через кабель REST-232. Вот более подробная схема взаимодействия построения Потом, также помимо API, терминал e поддерживает протоколы удаленного управления камерой ВИСКО и пелка. API достаточно более обширный протокол, там не только управление камерами можно делать, но также и различные другие сценарии задействовать. А эти два протокола не предоставлены занимаются чисто только управлением камерой. То есть вы на терминале создали пресеты заранее. Инженер приходит, создает условно 10 пресетов на разные положения. Причем не только поворот камеры фиксируется, но также и зум, то есть приближение. Соединяется терминал e либо с системой управления, там Крестрона AMX, либо с конгресс-системой ATC при помощи кабеля. И когда микрофон включается, условно, первый микрофон у нас привязан к первому пресету. Включается микрофон, приходит команда о том, что включился микрофон в систему управления, и система управления говорит терминалу «включи первый пресет», и камера поворачивается на тот пресет, который у нас активировался. А. А. Вот самая а, подробная диаграмма а, непосредственно как все это соединение происходит. А. Что-то хочу а, отметить. А. Это как раз-таки система ну, диаграмма при использовании системы управления Крестерона MX краски вот, под тач-панелью у нас находится система управления. Как я говорил ранее, она э, стоит достаточно больших денег. Она, во-первых, требуется э, покуп, ну, потраты денег на инженера, э, который ее будет настраивать и интегрировать. Э, но... Из плюсов могу сказать, что э, данное решение э, позволяет на... использовать планшет, который находится на столе, и при помощи данного планшета можно управлять э, всем оборудованием, которое находится в зале, а именно включать э, телевизоры, управлять жалюзи, которые могут находиться, поднимать их, опускать, управлять терминалом, управлять камерами, светом, освещением, в общем, все всеми электронными устройствами, которые находятся в зале, можно управлять. Но за это приходится платить. Мы при использовании конгресса МАТС предлагаем более простую схему и более, так скажем, доступную по цене. Если у вас стоит задача по наведению камеры на выступающего, то вы... Используйте терминал E-Link VC880, используйте контроллер ITC. Следующие слайды. Непосредственно поговорим, какие контроллеры позволяют работать с наведением на говорящего. Вы контроллер и терминал соединяете кабелем USB RS-232. У терминала нету разъема RS-232, у него есть последовательный порт USB для этого. Вы соединяете их, создаете пресеты на терминале. И также в самом контроллере вы, кстати, можете создать эти положения, так называемые пресеты, через контроллер. Контроллер уп управляется при помощи программного обеспечения с компьютера. И подключаете микрофоны которые там на трибуны проводные или беспроводные к контроллеру. Ну, мы в данном случае говорим про проводные микрофоны. У каждого микрофона есть свой идентификатор, ну условно номер его там первый, второй, третий, четвертый. И вы в программе привязываете микрофон один к пресету условно там один, два, три. Ну, давайте для простоты что первый микрофон к первому пресету. Вы привязали все 10 микрофонов к пресетам, и, собственно, этого достаточно для того, чтобы это работало. То есть приходит человек, активирует третий микрофон, контроллер видит, что у него активировался третий микрофон, и он посылает команду в сторону терминала «Включить третий пресет». Собственно, вот... Все. Единственный момент, который хочу отметить, что в отличие от использования системы управления Creson или Alimax, вы не можете на столе расположить тот самый планшет, через который управлять всеми системами в зале. То есть, если вы хотите управлять терминалом, а именно там совершить вызов, принять вызов, то нужно либо использовать пульт ДУ, либо есть у Ялинка аксессуар в виде планшета проводной планшет, который позволяет э, управлять работой терминала. То есть можно его расположить где-то в зале, либо у модератора, который может сидеть, например, как за столом, либо э, он может сидеть где-то в сторонке, а, через него управлять. Э, вот. В данной системе вывод звука также используется э, компания ITC. У нас есть и микшерные пульты, и у Усилители, и непосредственно колонки огромное количество, вы можете посмотреть на нашем сайте целые разделы. И там огромный богатый выбор систем аудио и звукоусиления. Давайте посмотрю на вопросы. А кабель ему... Быстро спрашивают, а кабель ему куда втыкать? А можете расписать чуть подробнее, про какой кабель идет речь и про какой терминал пока не могу понять. VC880 и RS232. Давайте сейчас я быстренько вернусь к VC800, на его картинку. Смотрите, вот слева внизу у вас задняя панель VC880. Слева вы видите два USB-разъема. Один из них... Только один из них, насколько я помню, это левый USB-разъем. Вот как вы сейчас на него смотрите, позволяет работать с как раз с конгресс-системой и используется для подключения того самого кабеля USB RS-232. То есть вы USB-разъем вставляете ну, вот, в порт USB, а RS-232, другой конец этого кабеля, вставляется в терминал в контроллер ITC. У него там уже нормально разъем RS-232. По поводу кабеля. Я в конце, у меня последний слайд как раз будет с заметками. Используется стандартный кабель, но требуется специальный чип. Чип, который как раз выполняет функцию переходника, должен быть PL2303. Вот. На последнем слайде я сделал эту заметку, чтобы она у вас осталась. Вот. Кабель, хочу заметить, что его в комплекте ни к терминалу, ни к контроллеру нет. Вот. Его нужно будет приобрести отдельно. Также мы сейчас дойдем до, терми... до контроллера. Там есть еще одна особенность, которую я хотел бы вам рассказать. Вот. Еще раз хотел сказать, более простая схема. Если стоит задача по наведению на говорящего, это, это решение получается гораздо бюджетнее, нежели случай со сторонними решениями, где требуется использовать систему управления. Это решение, кстати, по наведению на говорящего у нас в, стоит уже установлено в шоуруме в московском офисе. Так как сейчас карантин, конечно, показать это не получится, но после того, как мы выйдем из карантина, у нас на сайте должна появиться возможность записаться на приход в эту демо-комнату. Возможно, она уже, уже есть. И вы сможете записаться на какое-то время и со мной, либо с моими коллегами посетить эту демо-комнату, где мы непосредственно на примере, показывая оборудование, можем... Вы увидите, как это все работает. Вот. А, гость спрашивает в случае нескольких камер, можно ли подключить обычную IP-камеру. А, смотрите, терминал E-Link не поддерживает сторонние сетевые камеры, IP-камеры. То есть он, если мы говорим про сетевую камеру, то он работает только с камерой E-Link -а VCC-22. А с другими камерами, то есть если эта камера IP имеет аналоговый ну, выход, не аналоговый, видеовыход, то через этот видеовыход вы можете ее, ее подключить к терминалу. Но, опять же, управлять ее он не сможет. То есть у вас на столе прибавится еще один пульт. Вообще вот в обычной конференц-комнате количество пультов может быть огромное количество. Даже у нас вот скажем, небольшая переговорная комната в офисе, а там один пульт от кондиционера, один пульт от освещения, один пульт от телевизора, один пульт от терминала. Это уже четыре пульта, просто, которые необходимы. Там еще пятый пульт, кстати, для проектора. И в этих пультах можно уже запутаться, скажем так. Вот, так что... Наверное, если говорить о еще подключении какой-то сторонней камеры, то это уже будет шестой пульт в этом случае. Вот. А, какие контроллеры мы рекомендуем для того, чтобы использовать для наведения на говорящего? Ну, Во-первых, у нас есть контроллер TS-0200M. Он имеет двухъюнитовый размер, скажем, он уже как раз юнитовое исполнение. У него есть сенсорный экран для какой-то быстрой настройки, а так он настраивается через панель управления. Но ну, а на обратной стороне у него огромное количество разъемов Это для синхроперевода, для подключения проводных фонов. Кстати, этот контроллер работает только с проводными микрофонами. Следующий контроллер позволит работать еще и с беспроводными микрофонами. И вот внизу можно увидеть, у него есть разъем RS-232, через который он может интегрироваться с терминалом e -Link. Также этот контроллер может работать с системой управления тот же самый там на mx этот контроллер мы предлагаем если есть задача работы с системой синхронного перевода потому что для этого есть отдельные каналы но в основном все-таки предлагаем использовать w100 он в некотором роде проще заодно может работать с беспроводными микрофонами а именно у него есть всего один разъем RS-232. Вот он посередине, внизу находится, здесь вынесен. Как раз-таки хотел заметить, что разъем на обратной стороне, может быть, вам плохо видно, но там на самом деле разъем ПАПа. А кабели у нас, которые... USB REST-232, они тоже как раз все в основном, а именно ПАПа. Поэтому вам потребуется приобретение ну, либо переходника, а, но я бы вам а, рекомендовал бы а, использовать переходник в виде кабеля, потому что а, у нас были случаи, когда покупали переходник в виде такого небольшого то есть переходник «мама-мама». Как сказать, аксессуары, блочка... Когда аксессуар просто вставляется в кабель, и у него на выходе уже сразу «мама». Вот в этом случае у коллег, у, на, у, на, у моих, получилось так, что там инвертировались разъемы, не, не разъемы, контакты. Если вы будете использовать кабель, то его можно разрезать и уже там внутри кабели соединить так, как вам нужно. Мы это проверяли. У меня для примера уже есть такие кабели. Если вы к нам запишетесь на посещение для примера можно будет это уже показать. Вот, собственно что хотел рассказать про этот кабель. Я готовый кабель в России пытался найти, у меня не получилось, чтобы был USB RS-232, RS мама, в основном как раз все папы. На Алиэкспрессе видел, и даже мне китайские коллеги предлагали конкретную модель, но на российском рынке ее не найти, на Алиэкспрессе не все могут заказать. вот И... Кстати, от этого кабеля RS-232 вы можете увидеть Ethernet-разъем, Wi-Fi подписан, как раз для подключения беспроводных микрофонов. О них мы рассказывали, о способе этого соединения. И если вас вообще заинтересовала конгресс-система ITC, мы проводили вебинар, вы можете на нашем канале, на канале IP-матика на YouTube, найти этот ролик, где мы рассказывали о конференц-системах Uh, ITC. Uh, вот вижу, есть вопросы. Давайте пока к вопросам переключусь. Быстро спрашивает. Повесить IP-камеры на регистратор и выводить с него HDMI для uh, производства в регионах рабочий вариант? Да. Uh, вы на самом деле к HDMI-коду терминала можете подключить даже компьютер. Uh, и тогда изображение с экрана компьютера будет как изображение с камеры. Фактически, что, что вы хотите через HDMI подать в VC 880-й тонн, и будет отдавать везде камеры. Поэтому, да. Uh, Андрей подсказывает мне, что это слово «адаптер». Ну, да, спасибо. Дмитрий Горьков. «Проще самим спаять переходник». Ну, «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Вот Олег тоже самое говорит, что ком комразъемы продаются спаять без проблем. Денис Зайцев. Протокол открытого интерфейса есть для, терми... есть для терминала. Есть, чтобы подключить и управлять камерой CC22 с терминала при активации микрофона другой конференц-системы. Да, во-первых, вы точно так же можете, например, найти устройство, которое может работать по протоколам виско А, Забыл сказать, что у нас без пров... конференц Конгресс-система ITC, вот эти вот два а, устройства, а, W100 и TS0200M, они работают только по виска. Вот, терминал поддерживает WISCO-пелка. Точно так же вы со сторонними системами, если, например, а, если не ITC, то вы можете также управлять камерой и через протокол API. API это тоже вот открытый. Протокол, по которому многие работают. Если вам нужно этот документ, а именно какие команды терминал Яринг e поддерживает, можем предоставить. Он является каким-либо секретным. Вот. Наступен в открытых источниках. Если до этого мы говорили о как это сказать, о диаграммах, как это все по диаграмме подключается, вот, в принципе, реальная схема подключения с, под... с подписанными камерами вы можете заметить здесь как раз таки контроллер конференц-системы tsw 100 микшеры в середине всего этого используется vc 880 право внизу идет звуко... система звукоусиления микшерный пульт давайте его как-то прокомментировать и рассказать, что к чему, потому что вначале прям глаза могут разбегаться. А именно, к WC780 можно подключить стороннюю камеру через HDMI. Вы можете ее увидеть. Возможно, я, кстати, здесь сейчас посмотрю. Может быть, я как-то смогу прессовать здесь. Секундочку. Так. А, скажите, коллеги, вы видите мою сейчас указку? Кто-нибудь там в плюсик или там минус, в чат напишите. Ну вот, отлично, значит, видно. Через HDMI кабель, так как у нас есть HDMI-вход на терминале для камеры, мы можем подключить стороннюю камеру. Ну, например, может быть сценарий, когда медицинское учреждение, либо, например, камера требуется 360, либо по какой-то причине наших камеры не устраивает нужна какая-то своя. Вот. через Ethernet-кабель ну, обычный G45 подключаем план планшет управления, либо, например, камеры VCC22. Используя обычный POD-коммутатор, мы их соединяем. Опять же, VCH50 нам нужен только в том случае, если мы подаем проводной контент. Если мы говорим про беспроводной контент, то в USB разъем... Вставляется USB-адаптер WF50, это в виде такой небольшой флешки-разъем, и уже э, сам источник беспроводного контента WPP20, э, который находится на столе, в каком-нибудь стакане, либо просто разложен на столе, ну, на столах, уже подключается в компьютер, в ноутбук, и уже передает непосредственно изображение в приемник. В качестве устройства отображения, у нас есть, во-первых, два HDMI-выхода. Выводим их на ЖК-панели. Второй контент ой, HDMI-выход для контента. Мы, например, можем подать на матричный коммутатор, который также у нас есть, чтобы контент, передаваемый в конференции, можно было вывести во-первых, опять же, на экран, либо, например, подать в систему безбумажную конференц-систему про Paperless. Про нее мы сегодня разговаривать не будем в основном. Все-таки это у нас тема другая. Она к аудиоконференции никакого отношения не имеет. О ней мы как раз и говорили в нашей общей презентации про ITC. И также в виде проводного контента как раз -таки мы можем подать VCH50. Но здесь уже так схема загружена, что да, VCH50 уже линию никак не провести. Если мы хотим вывести, ну, во-первых, большое помещение, у нас висят колонки. Кстати, колонки могут быть как настенной, так и потолочного исполнения. Нам нужны звуко системы звукоусиления, усилители. Здесь мы представили звук Усилитель на 350 ватт двухканальный. И пассивные колонки, которые от него запитываются. Кабели у нас здесь используются... Здесь ошибка. Здесь кабели идут от микшера. Прошу прощения, говорю, неправильно указал. С микшера... У микшера есть, во-первых... Терминал подает звук на микшер, где мы можем это либо усилить, этот канал, как-то его почистить, и к нему как раз-таки подключается канал звукоусиления. Здесь вот используется джек 6.3 на XLR. Также мы можем подключить петличные микрофоны, если у нас, например, люди сидят по бокам зала, либо у нас, например, большая аудитория находиться беспроводные ручные микрофоны, чтобы их не а, забивало а, звук от колонок, а, можно поставить подавитель акустической обратной связи. А, звук с микрофонов, с проводных, их у нас энное количество, ну не энное количество, большое количество, есть проводные, беспроводные микрофоны, они подают свой звук в контроллер. У контроллера есть собственные алгоритмы подавления обратной связи, эхо. Также можно отрегулировать непосредственно чувствительность микрофонов. Также у нас микрофоны сами, практически все, имеют встроенные динамики. Чтобы, например, если можно сэкономить и звук выводить не на колонке, а, например, с самих микрофонов, и уже сам контроллер через XLR, либо там есть еще RCA-разъемы, подает звук на микшер и, соответственно, звук передается в терминал. И отдельным кабелем, который от всего этого так скажем, стоит в стороне, это кабели RS-232 USB для того, чтобы с контроллера управлять камерами VCC-22. Собственно, такая идея. Картинка очень загроможденная. Кабелей действительно большое количество. Вы сами можете посмотреть. Вижу комментарии, что уже пишет шикарная схема. Надеюсь, это был не сарказм. Мы достаточно долго старались, чтобы ее сделать. Вот. По поводу paperless системы. Она там стоит из отдельных устройств, здесь она расписана, так скажем, более подробно, здесь в качестве примера хочу просто сказать, что у нас пейпера-ла система это система безбумажной конференции. Вся ее идея в том, что у вас на столах стоят моторизированные экраны, которые выдвигаются по необходимости, и вместо того, чтобы тратить бумаги, у нас леса, скажем так, не резиновые, чтобы спасти леса и, собственно, воздух, в котором мы дышим, все документы можно перевести в электронный вид и при помощи экранов, собственно, со всем этим работать. И здесь расписан также схема подключения и сценарий, когда два терминала, две переговорные комнаты, они общаются друг с другом, и, например, открыта какая-нибудь презентация внутри, ну, скажем так, на VC800, то есть в правой части люди сидят, просматривают какую-то презентацию, и они хотят ее предоставить пользователям, которые сидят в левой части, которые используют VC800. Это все возможно сделать. Здесь это на картинке расписано, именно по схеме подключения, как это все происходит. Ну, это, конечно, уже такой сценарий, p система достаточно дорогостоящая, но вот мы этот сценарий делали, когда проводили офлайн мероприятие в Казахстане. Мы там, целый день у нас было офлайн мероприятие и в Казахстане мы организовали такую связь, что человек сидел в Москве, у него был выдвижной монитор, он на нем активировал презентацию и передавал ее участникам, которые были, находились в Казахстане. Собственно, мы были сами в Казахстане. У нас на ЖК-интерфейс выводился контент, который передавал человек с монитора. Вот. И он сидел на мониторе, рисовал, сменял страницы, и мы у себя собственно, это видели. Вот, как один из сценариев, тоже имейте в виду, правила систему у нас тоже есть. И такой не хотел, хотел небольшой расчет сделать для примера, сколько будет стоить а, решение. А, взяли мы: а, во-первых, контроллер W100. Здесь цены а, RRC розничные. А, то есть задача такая, что у нас а, переговорная комната. У нас требуется всего, допустим, одна камера для всего, нужен нам терминал, и, соответственно, нужно 10 микрофонов. В качестве микрофона мы решили взять модель TS-0205, это модель с экраном, вот, чтобы было более удобно там пользоваться, чтобы более информативно было. Да, модель более дорогая. Но зато, например, можно делать голосование, регистрацию проводить. То есть нам нужен один председательский пульт, а все остальные будут делегатами. Председатель, он, собственно, ничем от не отличается от делегата, кроме того, что он может управлять микрофонами делегатов, перехватывать управление на себя, то есть всех отключать, а сам выступать чтобы, там, если вдруг кто слишком долго выступает, он, скажем, может прервать его выступление и, так скажем, акцентировать внимание на себе. Контроллер W100, к которому будут подключаться эти микрофоны. И, собственно, этот кабель, вот он в конце здесь, я посмотрел, там, цены на эти кабели... В принципе, есть и менее 2000 есть и больше двух тысяч. Ну вот, решил примерно 30 долларов выдать. Собственно, вот стоимость решения по розничным ценам. Розничные цены, они, так скажем, самые максимальные. Проектные цены, конечно же, будут уже другие. Вот. А, да, здесь не было системы звукоусиления, потому что, во-первых, количество людей не очень большое в данном случае может хватить колонок телевизора звук будет вводиться с терминала на телевизоре через HDMI вот собственно вот если есть дайте почитаю пока комментарии на самом деле по презентации у меня все давайте сейчас перейдем на вопросы которые будет, будут в чате Uh, Андрей спрашивает, на канале Апиматики на YouTube есть видео синхронная работа конференц систем ITC и систем развернутых в Москве и Алматы. А, видимо, это как раз коллеги из Казахстана. дают подсказку, что такой ролик уже есть. Да, насколько я помню, коллеги из Казахстана записывали все это мероприятие и транслировали на YouTube. У нас это параллельно все было. Можно будет просмотреть. Вот пока у нас есть время. Мы даже почти вложились в час вебинары. Да я пока замечусь и подожду ваши вопросы. Вижу вопрос от Олега. А с планшета CTP20 что управляется кроме самого кодека? CTP20 это устройство, которое позволяет управлять настройками терминала, управлять подключенными камерами VCC22, также в качестве управления терминалом, то есть там настройками, но также можно и там совершать вызов, принимать вызов, а также он предоставляет возможности а, передачи контента, по крайней мере, запуска именно этого контента, если у нас есть, соответственно, источник, откуда его захватывать. И также он позволяет делать а, функционал whiteboard, то есть whiteboard — это белая доска, где в качестве контента начинает передаваться белое полотно, и мы, пальцем вводя по степи 20, мы можем что-то рисовать, там, солнышко, улыбку э, и так далее. И также, если, например, у нас э, идет конференция на e-link-митинг-сервере, и кто-то у нас э, из других участников конференции передает контент, ну, например, презентацию, либо, э, например, Excel-файл с отчетами от продаж, то при помощи CTP-20 можно делать аннотации. Аннотации это рисование по верх документа. То есть выделять какие-то моменты, то есть делать акцент людей тоже на этом. То есть вот что позволяет делать CTP-20. Андрей У спрашивает, что поставляется под заказ из продукции STC, а что бывает на складе. Ну На этот вопрос лучше ответит Алексей Злобин. Надеюсь, он сможет выступить. Или на крайний случай ответит в чате. Надеюсь, он с нами, по крайней мере, в списке участников я его вижу. Насколько я знаю, лучше, чтобы Андрей все-таки на это ответил. Насколько хорошо, Дмитрий Горохов спрашивает, насколько хорошо работает встроенный обратной связи в WSO там включили в проект TS220 похоже избыточно мы всегда закладываем TS220 224 э -э, в как устройство их подавления потому что э -э, могут быть различные э -э, как бы схемы когда колонки могут быть далеко могут быть близко э -э, но ну, а 224 он э -э, работает в любом случае лучше, чем встроенный функционал. Даже у себя в, в переговорной комнате мы установили в 2024 подавитель, пробовали его использовать, как раз таки, на мероприятии в Казахстане. Специально брали радиомикрофон и подходили напрямую к колонке, чтобы началось, как это сказать, начались появляться наводки, и динамик начинал орать и как раз-таки из 24 а, это работало лучше мы прям сразу это заметили вот если есть ограничения в бюджете если не по бюджету мы не проходим то в принципе 224 можно убрать но как говорюсь мы всегда предлагают 224 потому что с ним система работает лучше Олег, да, конференц-системой в вашей схеме он управляет как-то. Конференц-системой в нашем схеме, давайте я тогда ее опять поставлю. Я так понимаю, что Олег имеет в виду про вот эту схему. Терминал e-Link никак взаимо... не умеет никак управлять w -сотом. Фактически происходит обратное управление, что W-100 говорит терминалу, какой пресет, какое предварительное положение камеры нужно включить. А обратного управления нету. А также планшет CTP-20 он может только управлять оборудованием Ялинка, e а именно терминалом, а камерой VCC-22. Собственно, ну и все. Ну и свою задачу он также может выполнять в виде там, дополнительного функционала по контенту. Алексей Злобин, на складе есть конференц-системы, контроллеры, микрофоны, усилители, акустика, микшеры, подавители акустической обратной связи. Алексей, попробуй обновить у себя страницу, а также проверю у себя то, что у тебя через настройки выбраны системы, что у тебя в качестве микрофона и что у тебя в качестве видео, потому что я сейчас смотрю у тебя, тебе системы не разрешает на выступление. Обновись, пожалуйста, потому что, может быть, ты расскажешь лучше, какие а, конкретные модели контроллеров есть и микрофоны, потому что микрофонов большое количество. Вот. А, наверное, большое количество микрофонов по модели у нас, наверное, нет. Если требуется там 30 микрофонов, то наверняка это будет а, доставка подозреваю. Вот, надеюсь, Алексей сможет к нам присоединиться и выступить голосом. О, да, Алексей, мы тебя видим и слышим. Приветствую. Тебя. Да, коллеги. Добрый день. Значит, смотрите, на складе у нас сейчас в наличии есть конференц-системы. Это контроллеры и микрофоны, причем есть конференц-системы бюджетной серии ТЭС-06. Также есть на складе контроллер TS-0200 сейчас и есть контроллер ts w высоты. также к этим контроллерам ко всем есть в комплекте микрофоны соответственно к проводным системам проводные микрофоны к беспроводному контроллеру ts w есть набор беспроводных микрофонов причем в достаточном количестве где-то примерно там от 20 25 микрофонов делегатов и один, два, три микрофонов председателя. То есть можно составить из данного оборудования конференц-систему. Ну, как от небольшую, так и средних размеров. Также для озвучивания конференц-залов есть у нас и усилители, и акустика в наличии. Причем и усилители разной мощности, и акустика разной мощности. Микшеры 12-канальные есть, соответственно, набор аксессуаров в качестве кабелей необходимых соединительных, чтобы соединить контроль конференц системы с микрофонами. Микрофоны в проводных системах, они соединяются в цепочку. Соответственно, все это у нас есть. Но, как уже Юрий сказал, если у вас в системе в конференц-системе предусмотрена система звукоусиления, то мы обязательно рекомендуем использовать подавитель, обратной связи, чтобы не было вот этого неприятного гула, списта и наводок на пусте под микрофон. Я ответил на вопрос. Если еще есть вопросы, задавайте. Так, коллеги, давайте мы еще подождем ваши вопросы с Алексеем где-то минут 10. Вот, пока мы тогда спрячемся, чтобы нас видно, слышно не было, и посидим, подождем ваши вопросы. Если их не будет, то тогда с вами попрощаемся. Вот, в любом случае, надеюсь, что вам было интересно э, наше выступление. Э, пишите в комментариях, э, в, может быть, в виде обратной связи, какие темы вам были бы интересны, что мы рассказали. Вот время у нас такое, чтобы сейчас как раз только и проводить вебинары. Все равно все сидим практически все по домам. Вот. Спасибо вам за теплые слова. Самое главное не болеть.